Друзья, всем привет! Честно говоря, я в недоумении, в шоке просто от Ютуба, от того, что происходит на нем. Я вам сейчас покажу, но это реально просто какой-то капец полный. Если зайти на главную страницу Ютуба русскоязычного, я именно про него говорю, и зайти в тренд, то в тренде почему-то появились какие-то вообще непонятные, абсолютно не русские, какие-то индусы, американцы и вообще... Ну, сами видите какие-то иероглифы, но это ладно, пол беды. если зайти на сам, ну, на любое видео, то мы видим, вот уже 20 было, тут 15, уже у него 20 подписчиков, 88 просмотров, с чего, откуда, почему он здесь появился, он и не русский, и вообще, что за сбой, для меня это непонятно, тут тоже не лучше, какая-то, извиняюсь, фигня полная. Уже 36 было тоже там, порядка там, 10 или 12. Вот буквально за 10-15 минут вот так вот все это меняется. Причем ставят дизлайки везде. Э -э вообще, что это видео делает у меня? Вот тоже люди начали уже жаловаться. Может быть, вы подскажете, что происходит. Хотя у меня такое ощущение складывается, что на, на нас напали, на нас, нас атаковали. Просто собрались все страны и решили нас взять отсюда, с этой стороны зайти. Ну, вообще жесть, да, согласитесь. Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Я думаю, вы сейчас зайдете. Ну, тут 12, но опять же, это вообще этого человека и этот канал я никак не пойму. Мне, наверное, придется учить китайский, японский, турецкий языки, чтобы каким-то образом понимать, кто у нас теперь в тренде и почему. В общем, жесть полная. У кого. Такая же проблема. Делитесь, пишите в комментариях. Будем вместе разбираться. Может быть, напишем куда-нибудь лучшее видео недели. Но тут что-то уже более или менее, да, что-то похожее. Хотя тоже как бы странно. А это вообще хренотень полная. В общем, желаю всем успехов. Хотел обязательно с вами этим поделиться. Потому что не могу молчать, когда э, вот у меня подходит полутора тысячам подписчиков. Я стараюсь записывать видео какие-то практичные, с пользой какой-то. А тут получается, что ну просто э, можно попасть оказывается каким-то счастливым образом. Наверное, не знаю. И сорвать куш. Желаю всем успехов. Пока.